В Казанском федеральном начала свою работу вторая международная молодежная конференция Татарстан АПЭКСПРО 2018 Данному мероприятию оказывается поддержка со стороны спонсоров в лице известнейших компаний Студенты приезжают с разных городов России, но и не только из-за рубежа Представлять свои научные проекты Где в рамках конференции они могут, как вы видите, с представителями компании Обсудить свои какие-то... Для Татнефти это является таким, ну скажем так, основополагающим, скажем так, звеном, потому что мы понимаем, что от качества тех выпускников, которые в итоге будут из -за вузов, зависит, скажем так, то, с какой скоростью будет идти внедрение. Там, новых технологий. Организаторы получили более 200 заявок на участие. И это не просто цифра, это показатели потенциала и ярой заинтересованности молодых специалистов в будущей профессии. Для нас это знак, что мы движемся в правильном направлении. И это те будет. темы, которые поднимаются на конференции, они актуальны не только для молодых ученых, но и для крупнейших игроков на нефтяном рынке. Она для нас полезна с точки зрения понимания и примерки наших работ, которые мы проводим на научные своей компании, и оценки, насколько мы находимся в тренде существующих э, научных веений а дальше миллов Ленар Универньюз. не